Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И на что пойдет Германия, чтобы Польша осталась ни с чем. Так называется этот видеоролик, потому что в нем я хочу обсудить весьма нашумевшую тему последние дни. Тему, которая заключается в том, что легальная работа в Германии уже, судя по всему, станет реальностью с 1 января 2020 года. Имеется в виду легальная работа в Германии для граждан Беларуси, Украины. России. И так далее Очень актуальна эта тема для меня Потому что я сам являюсь специалистом по трудоустройству в Польше И очень много людей едут на работы в Польше через меня Ну и в принципе это основной мой вид заработка Поэтому конечно же не могу пропустить эту тему мимо И назвала сегодняшний видеоролик Что предпримет Германия, чтобы Польша осталась ни с чем Потому что в первую очередь Германия будет хотеть рабочих из Польши и Чехии Но сегодня разберем именно Польшу почему объясняю? дело в том что знаю по своему опыту что люди которые никогда не работали за границей никогда не были на заработках в евросоюзе люди с украины с беларуси там либо с россии то они если говорить по польску не очень агарненты то есть они если так выразиться можно не очень продвинутые в теме переезда за границу и заработка там соответственно для них переезд резкий за границу тем более если человек не то что не был за границей даже, может быть, и в соседнем городе никогда не был. Так вот, резкий переезды для такого человека может стать сильным стрессом, и он не будет как нужно э, справляться со своими рабочими обязанностями. Э, и с другой же стороны, люди, которые уже работали, причем неоднократно, там в Польше, либо в Чехии, сейчас говорим о Польше, да? были на заработках, эти люди уже привыкшие к переезду, они знают, что такое работа в Европе, у них есть соответствующий опыт и, соответственно, таким людям будет гораздо легче интегрироваться в Германии, хотя все равно будет тяжело, потому что большой преградой будет немецкий язык, конечно же, но тем не менее, этим людям будет гораздо легче, чем тем, которые вообще никогда не выезжали там, с Украины, либо с Беларуси, либо с России и так далее. Поэтому, соответственно, Германия пойдет на все, на мой взгляд чтобы привлечь к себе рабочую силу именно опытную с таких стран как Польша ну и Чехия. Да? потому что в основном там без проблем сейчас можно приехать гражданам постсоветского пространства и легально устроиться на работу. И именно в Польше больше всего работает украинцев, пожалуй. Поэтому друзья, тут стоит вопрос: что же предпримет Германия? Ну, я считаю, собственно, что Германия в первую очередь предпримет определенные и очень серьезные шаги на пути к тому, чтобы как можно больше снизить языковой барьер, который, конечно же, будет очень сильно чувствоваться. Что тут говорить? Опять же, по своему опыту знаю, что для многих польский язык оказывается очень тяжелым, и когда люди приезжают с той же Украины, он очень тяжело им дается. А что говорить уже о немецком языке? На данный момент такая информация присутствует, что в Германии будут нужны только специалисты со знанием немецкого языка. Так ли это будет на самом деле? Возможно, сначала да, но со временем, конечно же, это все будет как-то смягчаться для того, чтобы привлекать людей и без специальности людей на различные работы конвейерные а вот если уже говорить о работах конвейерных о работах на различных предприятиях там где нужно постоянно выполнять одно и то же действие да то э, в этом случае, в принципе, немецкий язык будет не так уж и важен. Только основные слова нужно будет знать. Тем не менее, кто-то должен будет объяснить людям, что им нужно делать, когда они приедут. И после того, как они уже будут знать, что им нужно делать, выработают это до автоматизма, в принципе, они могут даже не общаться ни с кем на предприятии, а просто-напросто будут выполнять свою работу. Э, я думаю, что немцы для этого наймут даже специальных людей, либо бригадиров будут искать э, со знанием российского, опять же, языка, э, ну и немецкого соответственно, которым будут платить в три раза больше за то, чтобы они первое время переводили этим людям, что нужно делать, показывали, помогали им строить коммуникацию с работодателем и так далее, пока эти люди хоть как-то не подтянут язык и сами уже не поймут, что им делать и не научатся это делать до автоматизма. Вполне реально, что Германия пойдет на такие шаги, чтобы нанять даже каких-то специальных перевозчиков на это время, я уверен, что это все окупится, если учесть то, как наши работают в той же Польше, то есть некоторые есть индивидуумы, и сам лично знаю, что по 300 часов люди вырабатывают в месяц, как бы это фантастически не звучало, но э, встречается и такое. Так вот, если они будут работать только в Германии, то немцы сделают все, чтобы эти люди приехали и работали, даже если они не будут знать язык. Поэтому, друзья, как будет, покажет только время. Сейчас же вроде как Бундестаг уже на 100% принял закон, который упростит трудоустройство граждан других стран, не стран Евросоюза, в Германии. Ну, и думаю, что я на 99% конечно же буду в этом участвовать, уже у меня есть свои контакты в Германии, люди, с которыми я уже сейчас в принципе контактирую, они со мной связываются и уже, как говорится, мы строим мосты для дальнейшего сотрудничества. Звонят уже и люди со своими фирмами из Германии, которые когда-то давно переехали из России, уже получили немецкое гражданство, давно открыли свои фирмы, так вот, уже набиваю я такие контакты, ну и собственно я уверен, что этих контактов будет все больше больше с каждым месяцем, Ну и, соответственно, практически не сомневаюсь, что смогу помочь вам и с трудоустройством в Германии, конечно же, с 2020 года. Ну, друзья, и сейчас, конечно же, хотелось бы добавить, и то, что я скажу сейчас, это очень важно, поэтому послушайте внимательно. Я считаю, что успеха можно добиться, в принципе, в любой стране. Все преграды наши только у нас в голове. Для того, чтобы добиться успеха и найти себя в этой жизни, не обязательно ехать в Польшу, либо в Германию, или куда-либо еще на заработки, но если у вас уже сложилось такое моральное мнение о том месте, где вы находитесь, о вашем окружении, вы уверены, что там ничего не добьетесь и вас ничего не устраивает то, что происходит в вашей жизни, конечно, нужно что-то менять. Дверей этих множеств, в которые можно войти и поменять что-то. Я показываю вам на данный момент дверь под названием «Работа в Польше». Я могу лишь указать на нее, но войти вы должны будете сами. Конечно, я могу и помочь вам ее приоткрыть, в плане того, что найду вам достойную работу в Польше, которая подойдет именно вам. Если вы заинтересованы в работе в Польше, то советую вам проходить по соответствующей аннотации, которая появилась уже в верхнем левом от меня в углу вашего экрана. Пройдя по ней, вы попадете на мой сайт antonbuluk.ru, на страницу, где будут списки всех актуальных вакансий в Польше. Там же будут и мои контактные номера, проходите, ознакомьтесь. Ну и конечно же, проходите по ссылочкам, которые в описании к этому видео, там мой телеграм-канал, мой сайт antonbuluk.ru, на сайте также можете заказать консультацию от меня по скайпу, а на телеграм советую подписаться, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше в автоматическом режиме прямо на свой мобильный телефон, где бы вы ни находились. Думаю, что вскоре будет рассылка и актуальных вакансий в Германии, друзья. Напишите, конечно же, свое мнение в комментариях под вот этим видео, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного, и на что, по-вашему, пойдет Германия, чтобы как можно больше помочь интегрироваться приезжим с Востока, с наших стран, с Беларуси, с Россией, Украины и так далее, как можно быстрее помочь им интегрироваться в Германии. Что сделает по-вашему Германия, чтобы привлечь как можно больше уже опытных работников, опытных в плане работы в Евросоюзе, привлечь их с Польши, ну и с той же Чехии? Что сделает Германия, чтобы оставить Польшу ни с чем, как бы громко это ни звучало. И какие последствия это может иметь для Польши. Напишите это все, пожалуйста. Будет очень интересно почитать. Также поделитесь ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в жизни, работе, за границей. Подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. Впереди нас ждет еще куча всего интересного и полезного. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.